I think the girls with the Всем привет, ребят! Ну что у нас сегодня поход по немецким акциям. Немножко я заморочился и прокачал все-таки просветы и попробуем сегодня зафармить. Недостающего нам героя, так у нас сейчас как раз сменились акции, сейчас перезайду сразу, а, попробуем зафармить, открылся опять фонтан, которого на русском сервере, здесь я не знаю, в третий раз уже по-моему он открывается, или четвертый на русском сервере, еще ни разу его не было, опять дают осколки, И вчера я тоже вытащил осколки, Сегодня, кстати, последний день, я не успею забрать последние плюхи. Так, смотрим, что у нас интересного добавилось. На выходные яйца весной оригинально. Так, и яйца с бардом. Вот, фонтанчик. Я, кстати, открыл карты вчера. Не карты, а сумочки. И сумочек. О, щек, огонь. А, вытащил. Сколько там? Две сумки нам дают 31 штуку, 31 осколок зефира. В итоге у меня Зефир скоро. Ой, тут и говорю, Зефира. А, огник. Было бы неплохо, конечно, зефира вытащить. Роза у нас уже есть и вторая есть а, вот 86 уже причем мы фактически его не фармим лабиринты там и прочее я не бегаю это так чисто на попутных акциях уже 86 а, такс мэри тоже у нас скоро уже я надеюсь до собирается это нашем мэри 34 осколка ну, еще плюс получим за два дня, думаю, осколков как минимум 10. Ну, я надеюсь, что 10. В принципе, еще плюс огника. А, такс. Хорошо с этим разобрались. Получили Атлантика на халяву с бесплаточки. Жизнь удалась. Я немножко прокачал троих героев, я выборочно их прокачал, то есть я прокачал стрелка специально под эмблему. У меня было плюс, прокачал розу, у меня была семерка и плюс прокачал еще поражая, причем его прокачал по максималке талант, эмблему. Его сделал посильнее, чем в остальных. Герои без эволюции, то есть без ничего. Наша цель зафармить. Адская. У меня еще куча других героев есть, но я такими не пользуюсь. Хотя надо, землеройка есть, но у меня ремки на этом аккаунте нет. Вот самая Ого, нифига себе, 136 -е. А, у меня нету на этом аккаунте ремки. Это печально, конечно. Так, мне интересно, можно, наверное, уже выражаем танковать. Поехали. Попробуем, испытаем нашу удачу, что у нас получится сегодня. Блин, солнце такое фигарит. Многие спросят, почему без вебки, где вебка? Солнце светит прямо в глаз. Так. Ну, пачки немножко, смотри, поменялись. Появились какие-то минотавры. Ну, в принципе, думаю, они теперь мне не страшны. Единственное, кто меня будет проседать, это Анубис. там докачанный ПБшка. Ворожая будет сложно конечно Ворожая, розу стрелка теперь будет Намного сложнее слить У них скажем так относительно Максимальные дефа, огненька плюс СО Поэтому можно без проблем Бегать даже я думаю против Фрей Или конечно Смотря какие Фреи Ну пока вроде более-менее, но это первый этаж Опа, опа, опа. Нифига себе. Это может быть жестко. Че, засада? Или все-таки мои прокачки затащат? Ну, в принципе, Роза бьет процентуально. Но там Фобушка. Не, тащим, тащим. Даже если сольемся, все равно резнемся в итоге. У Стрелка все-таки ушатали. Ну а Ворожай красава выжил. Самое главное, чтобы Ворожай выжил. Да, но пачки очень поменялись, я вам скажу. Ну, Розу теперь не так. Ага, нифига себе. Как это, блядь? Ничья, и что дальше? Вот это прикол. Я не знаю, у кого-то было такое, Ну команды тут нету. Сейчас интересно ради интереса одним тритоном нападем вот вам ребятушки бах я пачку затащил а напасть не могу супер блять. это очень нравится давайте попробуем перезайти Это, это конечно жесть Это знаете Это напоминает мне Русский сервер Ну хотя в принципе что с русским уравнять Русский этот перимбовый сервер Там все думаю ребята нормально повытаскивали Себе донатных героев На халяву О! Одни короче одни баги Но вот вы делаете то Подумайте такой вариант Вот такой вот вариант случился И что дальше делать все я в шоке сколько в этой игре последнее время просто тупо каких-то ну это просто жесть просто нету не засчитали поражение и я нифига сделать теперь не могу просто тупо нападаю а там противника нет и что мне делать в этом случае? Супер. короче в общем ребята но новые баги недоработки разработчиков э здравствуйте это жесть <presents> Блядь, я просто ру называется собрался нормально пофармить прокачал прокачал героя, все дела, потратил полчаса на это дело и в итоге опять... Опять 25. Что я могу сказать? Супер. Вот что, что в данном случае делать? Да нифига ты не сделаешь. Может пустая пачка затащит? Ага, конечно. Ну здравствуйте. Вот так вот, ребята. Так и, так и бегаем. Так вот и ходим. Поэтому <смех> не особо перекачивайте героя и старайтесь так, чтобы хоть кто-то выжил. Ну, блин, ну что тут сделаешь? Нифига не сделаешь уже. А, так, поехали, позабираем. Еще хочу позабирать сегодня плюшки. За титул и посмотреть, что там у меня есть. В прошлый раз качнули титул. Смотров прокачали. В итоге у нас должно сохраниться дофигище плюшек. 6. Такс. Давайте. Ага. Хрен мы что тут откроем? Сейчас я пооткрываю эти плюхи. Так, так, так, так, так. Тут десятка. Десятка. Качну Анубиса. Качну розу. Остальное все. В Махатму зальем. Короче. Жизнь как жизнь как обычно, ребят. Ни дня, ни дня без, без багов. Так, третья карта. Блин, опять не хватает места. Да, сделайте что-то, чтобы на почту приходило, я не знаю. Но это жесть. Уже запарился открывать эти места. Хочу самоцветы покопить, и нифига не могу это сделать. Так, все вроде забрали. Поехали, пооткрываем карты хоть. Хоть посмотрим, что там нам подгонят сегодня Дед Мороз. Дед Мороз. Дед Мороз у нас вроде есть фараон. Бля, было бы, конечно, Фрей, это было бы эпически. Но хренушки. Хренушки. А, так, что тут у меня за... проблема? О, ничего себе. Сейчас ремочка, только чик. Да, конечно, блядь. Одни воодушки на аккаунте. Хотя, в принципе, в это тоже круто. Но ремки нужны. Хотя бы пару ремок надо. Такс. В общем, ребята, вот так вот мы побегали сегодня с вами. Пофармили. Как всегда. Что тут сказать? Жизнь, жизнь удалась. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Я не знаю... Тут без комментариев просто. Всем удачи, всем пока.